Требуют наши глаза. Нет ни ни ни Левый рукав, чай на старе, это слева поста, и больше нет ничего. В нашем смехе и в наших слезах и пульсации вен Перемен. Мы ждем перемен. Нам нужно все становится руки уберят меня а что вы делаете молодые люди а за что вы забираете он песню стоя поет он пе... вы что вы вообще что ли за что, за что? За что? Как... какой закон оставьте вы чего делаете вы что с ума сошли что ли он... Да, ребята, ребята, ну-ка, спокойно, спокойно.